Всем привет! Меня зовут Никита Кузнецов. Вы смотрите канал Настольный теннис для всех. Тема сегодняшнего видеоурока – это переход после выполнения одного элемента к другому. На примере топ спин справа, топ спин слева я хотел рассказать о том, какие ошибки возникают, как правильно делать, что не стоит делать, ну и вообще в принципе сама механика выполнения данного элемента. Давайте теперь в подробности разберем, какие возникают ошибки. Несмотря на то, что у нас еще стоит на реке лед, мы продолжаем играть в настольный теннис. И давайте посмотрим, как правильно выполнять элемент топ-спин справа в связке с топ-спином слева. Но так как я играю короткими шипами, слева я буду выполнять не топ-спин, а удар. Но в принципе я потом подробно расскажу, какие могут возникнуть ошибки. Итак, давайте посмотрим, как выполнять этот элемент правильно. Одна из основных ошибок, которую я встречал, это после выполнения топ-спина справа, либо топ-спина слева, остается висеть рука и не уходит на исходную позицию. Вот как это выглядит. Вторая ошибка, которая возникает при выполнении данного упражнения, это сильный разворот правым плечом к столу при выполнении элемента слева, там, либо топ спина, либо в моем случае удара. Вот как это выглядит. Я сейчас не хотел бы углубляться в технические моменты, как правильно выполнять элементы Вы можете посмотреть эти видео на моем канале А сейчас я хотел бы разбирать именно те ошибки, которые возникают при выполнении данной связки Теперь давайте поговорим о том, как должны правильно двигаться ноги Посмотрим сперва на видео И какие ошибки возникают при перемещении из одного угла в другой. В работе ног, как я выявил, чаще всего возникают три ошибки. Первое это неправильный выбор позиции. То есть человек выполняет топ-спин справа, либо же остается в этом углу, либо остается в центре стола и не доходит в другой угол, тем самым он не может сыграть мощно. И правильно Вторая ошибка Которая возникает Это при выполнении топ спин справа Правая нога может выходить вперед. Это недопустимо, так как после этого элемента уже будет вам проблематично сдвинуться в левый угол. Ну и, конечно, третья ошибка, которая возникает, это... Вы не до конца выполнили элемент, например, топ спин справа И уже начинаете смещаться в левый угол То есть вы должны выполнить элемент, у вас будет достаточно время, И только после этого перемещаться в другой угол На этом у меня все Если это видео вам понравилось Даже если оно не понравилось, я категорически рекомендую нажать на палец вверх поставить лайк и помочь в развитии моего канала. Всем пока, на связи был Никита Кузнецов.